Так, посмотрите. Сейчас вы меня теперь Я ничего штрафовать вас не буду, потому что нету, Основание. кто за напишет заявление, если вас захочет кто-то штрафовать. Постановление. Угу. 4.17. Угу. Постановление Какой он кричал, постановление номер независимого? Несколько... Властной цветной фломастер. Я вам сразу выделю.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 Или зоны чрезвычайной ситуации граждане обязаны соблюдать общественный порядок, требования законодательства Российской Федерации о защите населения, от чрезвычайной ситуации, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Дальше. Выполнять законные требования руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, предоставлений экстренной. Опер... Экстренных оперативных служб и иных должностных лиц, осуществляющих мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезчайной ситуации, данные уполномоченные должны лица. А, далее, при введении инструкции от уполномоченных должностных лиц, в том числе через средства массовой информации или оператора связи, эвакуироваться с территории, на которой осуществляется угроза возникновения чрезчайной ситуации или зоны чрезчайной ситуации.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 Очень, очень мудро вот это ставили. И, и организация. Очень, очень мудро. Есть, граждане обязаны ага. использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество в случае его предоставления органами власти и организации. Мы считаемся как организацией. Вы предоставляете? Вы продаете. Uh -huh. На каких основаниях продаете? <с <с вы, вы, можете можете только, вы можете только предоставить гражданину. Uh -huh. Гражданин пришел. Uh -huh. вы, ему говорите, вы ему говорите, оденьте маску. А мы ему обязаны предоставить. Вы ему говорите, оденьте маску. Он uh -huh. говорит, у меня нету, согласно 417 му uh -huh. постановлению uh -huh. правительства, uh -huh. выдайте мне маску. Вы ему говорите, uh -huh. у нас. То мы есть вы пытаемся. его принуждаете уже сделать. Они даже вот это не хотят. Вы вот его уже гражданина принуждаете а, сделать. -а, -а. а гражданин говорит, я ничего покупать не хочу. Я, я, я не должен. Нет? Меня должны на основе 417-го постановления У -у -у. обеспечить Получается, он органы прав... власти и организации. Я говорю, они хорошо вот эту приписочку сделали. И организации. А потом, потом. Вы ему говорите.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 500, должностные лица от 30 до 50 тысяч рублей. Вы хотите такие штрафы? Нет, конечно. Я мы... никакие штрафы не хочу. Мы, То есть, э, все получается как? Мы приехали. Вот, допустим, здесь был этот Мы приехали, мы приехали, и мы говорим, так, смотрите, мы как бы сейчас составим э, заявление от вас и от него. Uh -huh. на, uh -huh. вы, uh -huh. вы, вы на нарушение uh -huh. ваших прав, да, там uh -huh. и, э, он на нарушение его прав. Соответственно, от него мы берем заявление по 14.8, uh -huh. чтобы вы его не обслужили. Uh -huh. Вам штраф, вам как продавцу, от 30 до 50, вашему директору от 300 до 500 тысяч uh -huh. штрафов. Uh -huh. э, гражданину, у -у -у. Вы на него тоже пишете э, заявление, что он был без маски. У -у -у. И мы, допустим, пишем от вас заявление по статье 20.6.1 на физическое лицо, что он нарушил, он был У -у -у. без маски. Ему за это полагается штраф 4000. Замечательно. Там что-то... Ну, а 4 до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 в статье 3.18.1 на должностных юридических лиц, там просто штраф от 300 до 500 тысяч рублей. То есть на вас летит два штрафа, не обслуживание клиента и нарушение режима повышенной готовности, два штрафа от 300 до 500, рублей, 500 тысяч рублей, а на него один штраф.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 Видно, что да, понятно. у него. Это, что сейчас, виз... с ним не Это так. сейчас везде. Это сейчас везде. Смотрите. Средства. Здесь что написано? Предоставить средства коллективной. Вот средства. Коллективной и индивидуальной защиты. Что относится к средствам коллективной и индивидуальной защиты? перчатки маска. Какая маска? Ну вот эта вот. Нет. Нет. Согласно ГОСТу, к средствам индивидуальные защиты органов дыхания относятся распираторы, противогазы, вакуумные маски. И еще там, и еще ряд, и еще там где-то 5, и еще там каких-то разновидностей. То есть к вам приходит человек. Вы должны, самое простое, чему обеспечить, это распиратором. За 300 рублей. Он пришел, вы ему...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 Вы нормальные вообще? Да. Как я салфеткой защитился хорошо, от вируса? А и хорошо, все. а нормально он пришел и вот здесь вот, вот так ходит, а все в масках ходят. Но это же не нормально. Но сейчас люди все на нервах, все, все нервничают. Вы знаете, на, на два месяца это степени. вот один такой дебил. Один. У нас не было таких идиотов. Ну, ну, человек перенервничал. Люди э -э -э. приходят, да он нормальный, ему лет 40 от силы. Люди нормальные приходят, извинять, Ой, я забыл, забыл, да, у меня маска есть, вот одевают. Ну, а это... понимаете в чем дело вот сентября, вот третий есть, месяц есть, один такой есть закон <с да, <с который он, кстати он гулял с законом да. сдается не в органах ли он вообще работает мы как Интересно. сотрудники Росгвардии ага. соблюдаем конституционные законы и федеральные вот законы вот смотрите, все, все маску, все. И не спорят. федеральный закон ну я Нет, понимаю, сами. ребят, вы, вы при исполнении, да. я все это прекрасно понимаю, по, ну по -человечески, я правда, объясняю, по, по человечески по закону все э, находится на стороне граждан, ну, конечно, все вот эти попально. законы, все на защиту граждан. Ну, есть, да, люди, которые там, Понимаем, они одели да, свои да, маски да. и они пошли. Ну, да. Соответственно, возможно, эти люди, которые пошли, они не знают законов, и все. А, согласно законам, все это предоставляется. Это оскорить, все это, все это ходить. предоставляется организациями.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 Согласно 417 постановлению его должны были обеспечить сами для а защиты, а, а его не обеспечили. Ну, да, И, И то не таким, который вот предлагается. Да. Так, так извините, да. а где же мы распиратор-то возьмем? И он действительно... Он Купить, надо, а? Купить надо. 250 рублей на каждого? Федеральных законов? А как, я говорю, мы, мы под закрытие. Ребят, мы закроемся. Ёжка, Алло, мы знаете, закроемся. Я вам Федеральных законов Обязывающих людей uh -huh. носить маски нету. Uh -huh. Но это не прописано. По логике вещей. А прописано вот то, что прописано. Uh -huh. Средства индивидуальной защиты, по ГОСТу это, респираторы, противогазы, вакуумные маски. Uh -huh. Кто их выдает? Uh -huh. Кто не выдает? Соответственно, нарушают, в первую очередь, кто? Организации. Uh -huh. Поэтому, если к вам приходят люди, Угу. то относитесь по-человечески Относите, друг к другу. Конечно. И все. Меньше, меньше, конф... меньше конфликтов. Ну, Нет, не, хочет человек, не хочет человек. Не хочет и человек и одевать и маску. И Обязательно. Хорошо. Да? Вот. Проверяющий Конституция. орган. Он он без без масла. Масла. Хорошо. Проверяющий орган кто приходит к вам? Роспотребнадзор. Роспотребнадзор до 31 декабря 2020 года никаких проверок не проводит. Это прописано mm. у Роспотребнадзора. А кто к вам приходит? Если к вам приходят проверяющие органы, соответственно, вы у них просите предоставить вам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 Они вам показали, все, мы пришли, проверяем, все, угу. вас проверяем. Вы для себя выписываете фамилию и отчество сотрудника Роспотребнадзора, сотрудника МЗД, кто угу. вас проверил, сверяете удостоверение с паспортом, все это подтверждаете, видеокамера у вас есть, все фиксирует, кто приходил. Угу. Потом вы идете в прокуратуру угу. и спрашиваете. Осуществлялась ли проверка данными гражданами по закону нашего магазина? Да. Нет, были, были ли, были, было ли постановление проверку, там, И появляется? как Родина, э, вашу про проверку магазина да. может осуществлять э, сотрудник Роспотребнадзора да. со да, совместно сов с сотрудником МВД? Со а соответственно, соответственно, э, да, соответственно да, если у э, сотрудника Роспотребнадзора да. ограничения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 Нет, ну, не Там, маски, респираторы, Несимый, противогазы. Сверить, это, <с ну, с, со с, соответственно, согласно 417 постановлению, вы должны обеспечить людей средствами индивидуальной защиты. Они пришли к вам, посмотрели, а у вас противогазов нет. Ну это нарушение. И все. Ловите ваш штраф. Штраф не за то, что люди без масок ходят, а штраф за то, что вы не соблюдаете правил которые введены 417-м постановлением Ой. правительства. Вот как, как Люблю написано? я правительство, как написано? я в нашу Россию вообще а, обожаю. Правительство России открывается постановление 2 апреля 2020 года номер 417 о утверждении правил поведения uh -huh. обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности на и через сами ситуации. Можете ксерокопии сделать, соседним магазинам раздать. раздать все, Сказать, да. Оставайтесь всегда людьми в любой ситуации. У любого человека есть его права на свободу, обеспеченная Конституцией. Ну,